Кто сотворил дизайн и побежал вышивать, столкнулся с некоторыми проблемами. Кто собирается вышивать, может попробовать этих проблем избежать. Несколько рекомендаций. Для начала выделим все, закроем замольщик и поставим высоту 70 мм. Нам будет легче проверять вышивку с меньшими затратами машинного времени и ниток. клавиша Enter. клавиша 4. Выделяем все. Ctrl-A, расширение, симулятор вышивки. Проблемы следующие. В этом месте у нас налегают три слоя застила, и в результате может рваться нитка. Особенно при исполнении вышивки жесткими нитками, например полиэстером. Там где у нас налегают черные стежки на белые, у нас просвечивается белая нитка. В результате того, что у нас стежки на белом застиле и черным параллельно друг другу. Если мы пройдем обратно, то мы увидим, что вышивка белым цветом выполняется снизу вверх, а потом сверху вниз и пересекается в этом месте. В результате ткань выдавливается и в этом месте может быть щель. Также скачки между черными элементами добавляют лишний работ. Дизайн достаточно плотный. В результате стягивания места, где касаются засилы, образуются щели. Запомним количество стежков. 8500. Выйдем из симулятора и займемся доработкой. Выберем голубой цвет. Расширение. Параметры. Чтобы в этом месте у нас было надежное соприкосновение, Поставим компенсацию. 0,4. Длина стежков 3 мм. Это очень короткие стежки. Мы поставим 4, а можно даже 4,5. Плотность застила. Зависит от того, какой контраст между ниткой вышивки и изделием, на котором мы вышиваем. Между ними меньше контраст, тем можно ставить больше разрежения. Мы поставим 0,4. Длина Стежка строчки, которая проходит под застилом, задана полтора, но она все равно под застилом, можно поставить два. Вышивка начинается с прострочки, то есть накрывающие стежки прочно закрепляют эту нить. Значит можно поставить закрепку только на выходе. Предустановка параметра у нас уже имеется, но мы можем добавить свою Например, сделать Z2. Добавить. Применить, выйти. Проблема у нас была также, там где налегали три слоя. Это выберем клюв, подведем в сторону. В этом месте у нас пересекается красный свет, серый и черный. Поэтому мы вырежем серый свет под красным цветом. Вернемся обратно Ctrl Z. Продублируем Ctrl D. Удерживая клавишу Shift, выберем серый цвет. Пройдем контур, разность. Теперь выберем серый цвет. И вспомнишь, что проблема в том, что стишки выполняются снизу вверх и сверху вниз. В результате в этом месте получается полоска. Мы изменим порядок вышивки серого объекта. Для этого пройдем расширение команды. Добавить команды. Позиция начала глади. Конца глади. Хотя правильнее сказать, не глади, а застила. Применить. Это начало. Мы переместим вниз. Это конец. Мы переместим вверх. Щелкнем в стороне. Выберем серый цвет. Расширение. Параметры. Выберем Z2. Загрузить. Отключим предварительная прострочка. Наблюдаем в каком порядке выполняется заполнение серого цвета. Кроме введенных параметров. Так как у нас серый застил накрывает остальные, мы поставим компенсацию еще больше. Например 0,8. Примените быть. Выберем красный клюв. Расширение. Параметры. Применим Z2. Загрузить. Сишки у нас будут не параллельными, а под углом, то есть по кратчайшему пути. Поэтому мы в этом месте изменим угол на 115. Чтобы на этом заполнении было меньше уколов, длину стежков сделаем 7 мм. Применить выйти. Спрячем пока элементы. Выберем черный цвет. Команды вскроем. То есть они присутствуют, но невидимые. Выбираем черный цвет. Расширение. Параметры. Также Z2. Загрузить. Компенсацию сделаем 0,2. Чтобы направление стежков не совпадало с белым застилом, изменим угол 135. Упорядочим скачки, но для этого приметь и выпить. Все черные элементы сгруппированы. Если нажать на эту стрелочку, то мы увидим, какие элементы присутствуют в черном сгруппированном объекте. Эти элементы можно выделять и задавать порядок, например, перетаскивая или с помощью стрелок. Но можно сделать это визуально. Я сделаю только для части объектов, чтобы показать, как это работает. Для этого мы нажимаем клавишу Shift и выделяем по очереди элементы. Пройдем расширение, правка, упорядочить объекты в порядке выделения. Смотрим направо, как объекты между собой перераспределились и смотрим результаты. Для этого выделим опять черные элементы, расширение, симулятор вышивки. Теперь мы видим что слева объекты упорядочились, а справа поле покрыто скачками. Закрываем симулятор. Показываем все. Выделяем Ctrl-A, расширение, симулятор, вышивки. Стежков было 8500, стало 5000. Можно включить объемный вид. Для работы объемного вида нужна большая мощность компьютера. Поэтому не всегда это действие может завершиться быстро. Если нас все устраивает, мы закрываем симулятор и сохраняем. Как было сказано, сохранить можно в бесплатном конвертере, а можно сохранять в нашей программе. Когда мы сохраняем через внешний конвертер, конвертер может не всегда точно определить команды и могут возникать проблемы. Например, у меня при конвертировании в формат EXP после каждого черного элемента была остановка. Если я сохранял в нашей программе, таких остановок не было. Поэтому экспериментируйте, для вашей машинки подбирайте лучшие варианты и определяйтесь. Теперь вышиваете, показываете что у вас получилось, а у меня получилось вот так.